Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Трипьев, И сегодня мы находимся под Анапой поселке Витизева. Именно отсюда началось мое первое знакомство с Черным морем. Место хорошее, место курортное. И здесь мы с вами оказались на строечке, ну, достаточно большого такого коттеджного поселка, который называется Seaside Village. Один километр всего лишь до моря, и здесь концепция такая, что на 4 гектарах земли будет располагаться вот такой вот коттеджный поселок, который будет состоять из 60 домов. Огромный кайф в том, что дома все одноэтажные. У каждого из них есть 4-5 соток земли и все они сдаются с ремонтом. Сразу с ремонтом, причем ремонт не какого-то комфорт-класса, а качественный хороший ремонт. Территории, конечно, хотелось бы у каждого дома увидеть побольше, но тем не менее, если вы, например, рассматриваете этот дом как летнюю резиденцию, то он прям закроет все ваши потребности. И помимо ремонта каждому дому еще есть и ландшафтный дизайн. Сразу, наверное, давайте я вам расскажу, что здесь центральные коммуникации. Можно подключить газ, можно не подключать, это будет стоить 90 тысяч рублей. Это все можно приобрести в рассрочку, можно приобрести в ипотеку, можно приобрести это все сразу за наличный расчет. И по конструктиву здания, значит, выглядит оно вот так. Монолитный каркас, э, блочное заполнение, причем здесь 22 блок, Плюс еще десятка утеплителя. И сверху у нас будет декоративная штукатурка, не караэт. И какие-то декоративные вставки, именно декоративного фасада, что-то под дерево. Но вы это сейчас все видите на рендерах. Как бы особо здесь нечего рассказывать именно про территорию, потому что она будет у каждого своя. Предлагаю с вами зайти в дом и просто посмотреть на его функционал, как это все можно сделать. И там мы с вами поговорим по цене, сколько это на сегодняшний день стоит. И как это все можно купить значит здесь у нас вот такая входная группа терраса и мы с вами заходим здесь мы встречаем такую гардеробочку небольшую где раздеться, разутся здесь у нас санузел и еще один гардероб 44 квадратных метра выглядит вот так кухня-гостиная сюда вы размещаете какой-то кухонный остров и отсюда у нас проход в котельные, так скажем, помещение. То есть вот здесь у вас будет либо санузел Может быть еще один дополнительный Либо вы можете здесь разместить какую-то котельную Здесь у нас выход на террасу Вот так это все выглядит Терраса большая И на этой части будет еще расположена гриль-зона Стройка сама по себе очень активно ведется Ребята сейчас здесь доделывают шоу-рум Вот, кстати, можно увидеть, как они утепляют То есть поверх этого еще и будет у нас с вами декоративная штукатурка и очень правильное решение по функционалу самого дома, вот прям редко, на самом деле, где такое встречается, вот мы много же смотрим этих коттеджных поселков, что вот здесь вот кухня-гостиная, а это коридор, который делит нам на три спальни. Значит, две спальни, они примерно одинаковые по 13-14 квадратных метров, та и эта с общим санузлом. И большая мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной. То есть двуспальная кровать здесь спокойно размещается. Здесь у вас санузел с окном. И вот эта часть идет как гардеробная зона. Вот так она выглядит. Сейчас я свет вам включу. То есть она прям длинная, большая. Вы здесь все спокойно разместите. Если рассматривать такой дом, можно, конечно, его купить и для ПМЖ. ПМЖ. То есть это коттеджный поселок, в котором вы спокойно будете жить Здесь ваши дети спокойно могут посещать школу, садики, то есть все что угодно Либо это можно использовать как летнюю резиденцию, потому что здесь исключительно ровное место Велосипед, самокат, может быть какой-нибудь автомобиль, либо пешком вы спокойно добираетесь до песчаных пляжей в Если вы были в Витязева, то вы прекрасно знаете, как эти пляжи выглядят То есть с точки зрения курорта здесь очень даже неплохо И все это сделано в едином стиле то есть дома одинаковые, одноэтажные, то есть вы здесь будете знакомы со своими соседями и не заморачивайтесь с точки зрения ремонта вообще. Согласитесь, удобно. Если вы, например, откуда-нибудь из Тюмени, из Сургута, хотите себе приобрести дом у моря именно с ремонтом и не вникать вообще, что вам какие-то рукожопы строители сделают что-то не так, то здесь для вас будет полностью готовый проект. Вы за него заплатите, а потом приедете с актом приемки это все проверять Если что-то не так, то тут, ну как вы понимаете, все будет переделывать То есть какой-то косяк будет устраняться Но очень радуюсь, что здесь будет не эконом-ремонт совсем что это будет действительно качественное, хорошее жилье. И вы можете рассмотреть это как ПМЖ, можете рассмотреть это как летнюю резиденцию, я вам уже говорил. По цене на сегодняшний день стоит 19 300. Это минимальный дом. Но за дом 170 квадратных метров с ремонтом эта цена очень даже хорошая, при том, что это не эконом-вариант. В Сочи за 20-ку дома, ну, условно только начинается. Здесь как бы песчаные пляжи. 1 километр до моря по равнине. И вся инфраструктура, включая ландшафт, ландшафт, тоже будет уже. То есть вы просто покупаете готовый проект. Завозите сюда свою мебель Которую купите либо в Краснодаре, либо в Анапе Либо, может быть, на заказ какую-то привезете И просто начинаете здесь жить Сдается это все в ноябре 2022 года И вы, в принципе, спокойно уже можете наслаждаться На следующий сезон своим вот таким вот домом Который будет уже полностью готов Еще, кстати, здесь в чисте потолки будут будет 3,10 То есть он и сейчас-то большой Но здесь будет стяжка, гипсокартоновый потолок не натяжной гипсокартоновый потолок и после всего этого у нас останется с вами 3,10. То есть пространства здесь будет действительно много. И вот, кстати, я вам говорил про толщину блоков. Вот, например, в Сочи такое практически нигде не используется. То есть он реально большой. Сверху еще, значит, у нас здесь идет утеплитель десятка и еще фасад. То есть дом, ну, точно будет не холодный. Это, кстати, блок. У нас почему-то очень многие люди любят писать, что это шлакоблок. Те, кто хочет сейчас это написать, пожалуйста, загуглите разницу, и вы все поймете, что он это, ну, хороший материал, из которого, в принципе, строят во всем мире. Поэтому в этом плане здесь все нормально. Как я уже сказал, что можно приобрести это все за налик, можно приобрести это все в рассрочку, но по рассрочкам там индивидуальные условия, и можно это все приобрести в ипотеку. Но что приобрести в ипотеку? Нужно сначала занести 50%, ребята достроят дом, и потом уже на готовое жилье вы подаете ипотеку. Я, в принципе, у себя в голове, и посмотрев на рендеры, вижу, что у ребят здесь действительно получится хорошая история. И строят это не абы кто, а строят действительно крупный застройщик, поэтому стройка, ну, прям активно ведется. То есть материалы подвозят, что-то утепляют уже и так далее. Делают тому подобное. Кстати, еще здесь будут алюминиевые окна. Это тоже говорит нам о качестве самого строительства, поэтому к этому вопросов нет. Такой у нас был с вами небольшой ознакомительный видос на тему, что можно приобрести на сегодняшний день в Витязево. Здесь на с песчаными пляжами. Мне кажется, что 19 300 за дом с ремонтом, с полностью готовая отделка как, как внутренней, так и внешней. Но цена очень даже неплохая. При этом есть абсолютно разные варианты оплаты. Здесь вам указывают полную стоимость в договоре. Можно оплачивать по безнал и не прилетать сюда. То есть можно совершить дистанционную сделку, в этом нет никакой проблемы. Но, в принципе, у меня все. Я думаю, что он достоин своего внимания, хоть даже сейчас мы с вами снимаем и показываем здесь стройку, но те, кто заинтересован и те, кто понимает, что это интересно, для вас ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Господа, перейдите по ним, и наши специалисты вам проконсультируют, выйдут с вами на видеосвязь. Возможно, вы уточните какую-то информацию, которая вам нужна по газу, по коммуникациям, там, по морю как добираться, по еще каким-то моментам, ландшафтным там, и так далее. То есть наш специалист вам это все расскажет. Ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Вам, господа, всем удачи, хорошего настроения, всех благ, кайфуйте, живите для себя. Жизнь одна и нужно прожить ее ярко. Здесь это реально сделать. Ссылки внизу, вам пока.